Приветствую всех любителей видеоигр, будем играть сегодня в Blood West. Не знаю, буду ли я ее проходить или нет, я имею в виду до конца. Потому что я так посмотрел, она мне там в принципе чем-то напоминает своего рода панки, но с ограниченным таким как бы запасам То есть это не то, чтобы иметь силу как-то ближе к выживанию, без того, чтобы надо было собирать еду, воду и так далее. Она сюжетная в целом. Имеет свой стелс и так далее. Для перемещения вас и чтобы бежать Shift, опрыгнуть по BLP с ближайшим тотем, чтобы узнать, что делать дальше. А, ну, в парин... О, звездочки. Звездочки красиво смотрятся. Так, судя по всему, я очнулся здесь, да? Судя по всему, был закопан или еще что-то в этом роде. Ага, хорошо. Так, я могу Shift. Shift отнимает энергию. Вот, сработал. сработало, сработало, и все куски на месте. Что? Ты кто? Oh, кто You're я? Ты хотел сказать, кто мы? Мы лишь несколько духов, слившихся в Куда важнее понять, кто ты. Я? Я не знаю. Ответ прост. Ты живой мертвец. Мы приложили огромные усилия, чтобы призывать тебя сюда. Мы знаем о твоих похождениях и достижениях. Ты прославился на всю страну. А жуткий случай о тебе ходит и за ее пределами. Ты наш тул с рукави. Сразу отвечу на твой вопрос. Нет. Обратно мы тебя отправить не можем. Ну, пока что. Видишь ли, такова природа любого призыва. У него должен быть повод. А повод у тебя есть. Ты живой мертвец, не подверженный внешнему влиянию. Ты будешь нашим факелом во тьме. Твоя искра разожжет пламя, что очистит гниль этого мира и освободит нас из бесконечного круга отчаяния. Что я должен делать? Ищи зло, что скрывается в этом мире. мире. Ощути запах серы в воздухе. Почувствуй вкус сквер, узри трещины в реальности reality, и язвы на сонство. Только тогда ты обведешь свободу и сможешь then уйти. Then и такая кнопка. Да хватит пиздец И такая кнопка. Уйти. Все, я ушел. Мой, мой, мой вопрос, так, это самое. Чтобы переключиться в этот режим, удерживайте left, control или используйте C, чтобы присесть. У вас нет оружия, приберитесь мимо врагов незамечено. Так, видите, внизу полоска. А это звук. Это то, что он меня слышит. И еще в, в нижней части экрана датчик обнаружения сверху компас. Видите, нам показывают примерно, где нас кто обнаруживает. И тем самым мы можем спокойненько... Я вижу бутылку с хилкой. Я думаю, это хилка. Красная бутылка. Ну что еще это может быть в игре? Ну как бы да, это челлендж. Челлендж, возьми бутылку, чтобы тебе не запалили. Это в принципе можно, это в принципе выполнимо. Так. Так. Блять, он так ходит. Надеюсь, он меня не запалит на самом деле, если честно. Отлично. Мое. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сбавляй, сбавляй, сбавляй, сбавляй. оп оп оп оп Отлично. Да вообще, да изи, вообще. Прям челлендж изи, ладно. Он меня видит, он меня видит. Так, куда пойдем? Налево, направо, пойдем направо. Чего? Так, нажмите слиток золота. Ой, инвентарь. Так, это точно хилка, кстати? Целебное зелье, да, бутылочка целебной микстуры. Зелье от местного безумца. Вряд ли нормальные люди смогут после такого выжить. Пахнет смесью спирта и чего-то еще. Оставляет металлический привкус. Залечивает раны живых мертвецов. Именно живых мертвецов. Восстанавливает 70 единиц здоровья за 20 секунд. 70, надо запомнить. Литок проклятого золота, вырыванный прямиком из недра земли. Грубый и неожиданно красноватый. Торговец хорошо заплатит за этот предмет. Так, ладно, идем дальше. Ну, графончик уиграет, ну, как бы В принципе, многие могут в него Поиграть Многие смогут поиграть в эту игру Так, неподалеку лежит оружие, довольно полезное А, вижу топор Отлично, нам дали топор Так, а как его снарядить? Ага, вот, да Так, стоп а, В Второстепенное оружие, приспособление артефакты А, то есть я, в принципе, могу Хилку, да? На... О, хилочка Это хорошо Так Значит, замах отнимает 10 обычный, 25 и за удержание отнимают. Все, хорошо. В принципе, все просто. Одноразовые инструменты-артефакты можно хранить в особых ячейках. Бинты. Бинт. Чистый бинт, заживляющий раны. Лучше, чем тряпкой. Немедленно восстановит кровотечение и восстановит 10 жизней за 2 секунды. Ну, в принципе, такой предмет типа простенький. Так, кости какие-то, которые нельзя поднять. Я бы их продал. Ну, не знаю, зачем. Опа, перо. Перо. А, выпадает с летуна. Улучшает восстановление выносливости на 25%. Снижает максимальную выносливость на 25%. Эффект не суммируется с другими перьями летуна. 90. Но зато можно... Мах... А, то есть пока у меня ручка восстанавливается, она уже успевает мне восстанавливать... Мою эту самое Нажмите, это я уже, правил, да, левая, это легкая атака, правая для тяжелой. За ста противника плохо, вы нанесете больше урона. А, вот мой первый противник. Опа. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ах ты, сука! Так, ладно, второй идет. Опа. Да замахнись ты, да ты что стоишь, там, блядь? да, блядь? Думри! Да. Да ну нахуй. Взял всю жизни, под А, ну тут есть хилка, ладно. Немножко повезло. О, золотая монета. Блестящая золотая монета. Похоже, ее осветили перед представитель духовенства. Может, поэтому такие монеты редкие в пустоши. Если она в эпикировке, в экипировке в момент смерти, то вы не получите новый порог. Можно обменять на благословение у тотема духа. При срабатывании ломается. Хорошо. Значит, экипировать мы ее не будем. и что-то еще блестит. Прикольно, что они так подблескивают, что это видно. Килку придется юзать, блин. Ну ладно, как прочитать? Ага. Так, жертвы, живой мертвец. Существо, порожденное зловещей черной магией, наблюдать за ними особого смысла нет. Они могут часами радостно смотреть в одну точку или бездумно шататься по округе, пока не заметят живое существо. Тогда в них пробуждается какой-то убийственный инстинкт. Палатки. Разумеется, эти жалкие существа не помеха для опытного охотника, но недооценивает целую группу живых мертвецов. Дурная идея. Увидев живое существо, оно пытается разодрать его когтями. Иногда он даже набрасывается, причем с удивительной прытью, для многих новичков, роковой, да я чуть не сдох, блять Ой, ой, ой, продолжить игру, так, а у меня вообще все хорошо, да, прям, все прям прекрасно О, тут такой спринт хороший, опа, огнестрельчик, огнестрельчик, ржавый покрыт ржавчиной, но кое-как стреляет, отлично, у нас есть 6 патронов и два патрона, золотые малокалибренные и обычные, да, судя по всему, так, берем. А, ну это я уже только что проверил. Так, заряжай. А, он уже заряжен. Отлично. Вот, а, еще один вижу. А, здесь тебе ответы не найти, отправляясь на поиски золота, мерцающего во тьме. Хорошо. Ну, в принципе, найти кого-нибудь и расспросить. Ну, в принципе, прикольно пока, что смотрится. Так, чтобы открыть дневник, нажми журнале. Новая запись. Я проснулся с этим дневником, так что придется его вести И постараюсь записывать все, что важно запомнить. Так как можно будет свериться с дневником, если память подведет. Да, кстати, на самом деле полезная штука. чем нибудь есть? Ничего нет. Жаль. Я надеялся, что у всех трупов что-то будет там. Это записки. Не знаю, почему вообще у них есть эти записки. Так, ну в принципе... Ух ты, блядь. неужто этот мир реально настолько огромен? Опа, вижу пацанов уже. Понятно Да тихо-тихо-тихо, я могу перепрыгнуть? Могу Так А это я вообще куда? А, железный пути А там пацаны, да, внизу? Да, вижу Там пацан, там пацан О, и тут пацан А я потом смогу залезть обратно, интересно Блин, надо хилку потратить, кстати Так, выпью пожалуйста 70 хп, ну мне, кстати, хватит, нормально может быть, он что-то охраняет, блять. Если я не смогу потом подняться обратно, это будет фиаско, конечно. Так, тихо, тихо, тихо, тихо. Якуст, братан, Якуст. Отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично. Отлично. Минус один. Блять, он меня запалил, меня запалил, да? Так, а. Придется сражаться, блять Отлично, ладно, 45 хп Пока нормально Зуб и все, торговец хорошо заплатит за зуб что, 3 доллара, что это, блять 3, 3 доллара за зуб чудовище, блять Еще зуб чудовище, еще три доллара Да, ну фигня какая -то. Нормальной награда для меня не нашлась. Ой, я не знаю, куда я иду, походу Опа А тут, ребята, ты ели что-то Блять, а куда я вообще иду Я вообще правильно пошел? Я просто пошел через завор а, а, даже о бинт, ой, Хилка, я правильно шел, получается. О, так это была что-секретка какая? то Стоп, я реально по секретке какой-то пошел, реально? Вау, неплохо. А игра продумана для таких как я. Та, ух ты, пурпурное воскрешение, особая смесь вареная с это. С... С... С... Священнослужитель под подкровом тайна официально не признана, но высокопоставленные чиновники не возражают против субстанции, которая позволяет их братьям вернуться из пустыши без признаков скверны, снимает все проклятия и пороки. О, -о, -о, -о. А, -а, а так вот оно что, то есть если эта монетка будет на мне, на мне одета в экипировке в момент сметь, то вы не получите новый порог Можно обвинять А, -а, -а. либо благословление, либо защита от порока. Все, я понял. Порока, порока, поп. Так, пацанов нет? Бля, может огнестрелы испытать? Я, в принципе, готов и огнестрел испытать. О, это тот, кто нам нужен. Привет, пацан. Так, безопасность зоны. Здесь можно торговать. В частности, купить карту. Пригодится. Учтите, когда вы погибнете или отдыхаете, некоторые враги восстанавливаются. Поговорите с шаманом и тотемом духа. Хорошо. Что тут у нас? Мертвец, которого я похоронил, вновь входит по земле. Я чувствовал присутствие неупокойных духов. Мне казалось, мои талисманы защитят твое тело. Видимо, их оказалось мало. Так, что со мной случилось? Я нашел твое тело. Твое тело среди останков чудови, и решил его похоронить согласно обычаи моего племени. Я провел все ритуалы, но этого оказалось мало. И могущественные духи вернули тебя в мир живых. Не знаю, хорошо это или плохо. Кто ты? Я, никто. Раньше общался с духами, вел племя, которого больше нет. Остался лишь я. Позорь, я скитаюсь по этой земле. пытаясь исправить то, что могу, и упокоить то, что исправить не по силу. Я... А, это я уже видел, вопросов больше не имею. Хорошо, иди же, оскверненный, пусть дорога принесет тебе покой. На твоем месте я бы направился в сторону города. Найдешь следы железного коня, иди по ним. Я видел, как... Кое кто из его племени что-то ищет у руин. Может, он знает что-то о твоем прошлом, а может и нет. Чем тебе помочь? Живой мертвец предлагает мне помочь? Как любопытно. Да, помощь мне не помешает. Возьми этот сверток, иди по следам горячего железного коня. Найди пещеру. Служившую когда за захоронением для моего племени Оставь его там, он поможет духу Можешь убить тварей, что поселились там во имя великого добра Согласен, ладно Благодарю тебя, Скверен У меня нет для тебя вознаграждения, но наверняка ты аши что-нибудь полезное в пещере У вас новое Так, у вас достаточно опыта для нового уровня Откройте персонажа аши, выберите новые навыки Ебать их дохуя Так Скорость атаки, вот это полезная штука, блядь. Повышает максимальное здоровье. Крассится на 25% проще. Легкие тяжелые атаки требуют на 25%. Перезарядка лука. Скорость бега увеличивается. Цены на... О, вот это полезная штука. восстанавливает, понятно. При прицеливании оружия колеблется на 25% меньше, урон открою течение снижен. Шанс найти золотые предметы повышается на 10%. Враги промахиваются в ближнем бою с вероятностью. Шанс найти и вернуть уцелевшую стрелу. Алкоголь. Дальность броска для метательного оружия. О, вот это, кстати, полезная штука. Получаемый опыт. Враги промахиваются в дальнем бою. Устойчивость к кислоте и огню. Дополнительные боеприпасы. Блять, максимальное здоровье на 25% очень полезная штука. Очень полезная штука. Бугай, да, и получается цена 2 а 2 а у меня 3 очка а то есть а какие-то за 1 какие-то за 2 у меня 3 очка навыка а ага. исцеляющих винтов на сто процентов блять надо жизни сначала да давай жизнь отлично 25 процентов кстати маловато так потом когда в руках хорош будешь восстанавливается быстрее на полтинник шанс найти и вернуть уцелевшую После выстрела стрелу, алкоголь, дальность броска, инвентарь увеличивает, нет, сначала мародер, это тоже полезная штука, найти что-то бонусное у врагов, полезная штука. Так, раз уж ты здесь, мы объясним, что тебе требуется. Это место проклято, и тебе нужно найти источник проклятия. Мы не знаем, откуда оно взялось, так что смотри в оба. Приноси нам все, что тебе кажется странным и жутким. А если собьешься с пути, возвращайся к нам. Возможно, мы и облегчим твои страдания, а пока можешь отправляться на поиск. Мы знаем, где можно начать. Следуй за сильным запахом и некоторые что-то сгоревшую церковь burn, в разрушенном church. городе. Что-нибудь еще? Ah, Можешь мне помочь? Можем, можем, be. разумеется. Yes, можем definitely. тебя благословить, но придется we заплатить. Учти. Мы ищем проклятый золото, металл, блестящий тлен на коварство. Помисс его, вообще не спрячем его от рук света. Ты нашел золото, закатай его под этим затремом, и мы тебя благословим. Мы умеем ну, много чего, но тебе можно выбрать что-то одно. На чем останавливаешься? Так. А -а кошачья удача. Хочу ступать бесшумно, как лисица. Благословите меня не дюжины силой медведя. Хочу замечать все, что блестит, словно сорока. Фила. Сила! Сила! Сила медведя берем. Так, Блэксен действует, пока вы не погибнете. Бля, я понял, смерть для меня чужда, понятно Мешочек, небольшой мешочек от шамана С кое-какими травами, минералами лучше не открывать Продать нельзя А как посмотреть А, а вот, так, подождите А как это самое А, наносим урон в ближнем бою Повыше на 25, снижать. Отлично Ой, ой, да что ж у меня такая привычка то Escape, escape нажимать постоянно Блядь, если я умру, это будет, конечно, фиаско а, с ним, по-моему, поторговаться There's... можно, да? There's... А, во, поторгуемся. Так, значит, золото мы тебе продадим, и у нас 90 долларов. А, мы это уже прочитали, заметку тоже продать. Сотку долларов, 6... Шесть... А, надо, кстати, еще клык собрать. Видите, 2 из 5, надо 5 зубов. А, карта, карту берем. Блять, нам на это слиток золота и давали, реально, чтобы мы карту купили. Так, что еще? Стрелы, лук, 70 долларов. Блять, 70 долларов. Надо накопить 70 долларов, купить лук. А стрелы 16 долларов. Ну, в принципе, нормально. В принципе, нормально. Ну, все, осталось только не умереть. Сколько у меня хилка есть, если что? Отлично. Пока неплохо, неплохо. Так, вниз главное не упасть. Блядь. Так, вижу трупика. Бля, может попробую его зарядить с расстоянчика? Да, там, наверное, в... там, вот и там вдалеке еще второй бегает. Это я знаю стопудово. Так, когда только прицеливаешься, тебя сначала не штормит. Надо подождать, когда он хотя бы немножко остановится. Блять, попал, но не убил. Да? Или убил, но не убил. Так, он один бежит. Хорошо. Так, и замахиваемся. Удар. Попал. Сто процентов я по нему изначально попал. Так, где-то Вот там вот должен быть второй. Я прекрасно помню, что там есть второй. Так, давай заряжаем. Так. Блять, он остановился, но я... Я не попал. Так, давай еще разочек. А теперь точно попал. Блять, их тут двое. Так, замахиваемся. Блять, как долго? Как долго? Сука. Сука. Блять, мое благословение. Нет, мое благословление. Ну ладно, я попытался хоть. Вы получаете порок при каждой гибели. Три порока превращают в страшное проклятие. Эффект пророков можно сопротивляться, применяя зелья и артефакты. А, я потерял. Вы получаете опыт на 5% медленнее. Но ну, ебаный рот. Так, ладно, пойдем того добьем уже, ладно. Я хапш... Этого я обшмонал, судя по всему. Блять, а их там двое было. Как я второго-то не увидел? Это, конечно, обидно. Ну, ладно. Так, сейчас выносливость восполнится, блин. Да, сука, сдохни уже, блин. Блин, ох ты, да сколько зубов-то, нифига себе. А, 15, то есть так они дешево стоят, а так 5, 5, 5 и 5. А, это цена 6 за 2, а -а, -а, а а то есть в принципе по 5 зубов выгодно собирать. Так, что у нас тут, опа, патрончики, опа, запишечка, чем силка будет сегодня, нет? Блять, три. я уже, я в начале игры уже про это. Блин, ну он атакует капец долго, конечно. Вообще он пока замахнется, блять, Два дня пройдет. Что-нибудь тут есть? Опа, книжка какая-то интересная. Так, то нам сказали, летит как бы это самое. По пути этого самого. Блять, на еще 125 здоровья. Так, сколько у меня патронов? А, подожди, а как поменять патроны? В? В? Ой, ой-ой-ой, я не то сделал. Я не то сделал. Дай мне обратно, пожалуйста, те патроны. Вот эти заряди. Так, он здесь один. блять, если их тут двое, это будет, конечно, фиаско опять же-таки. Блять, вон там второго вижу. Стрелять пока не, не вариант. Обойти я тоже не очень горю желанием обходить их, типа, в целом. Их лучше убивать. Они же потом мешать будут. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Главное это самое. Не разбиться. Ой, можно за спину, да, зайти? Ух ты, блять, еще один. Тихо, тихо, тихо. Иди туда. Молодец. Блядь, блядь, блядь, блядь. Громко, громко. Бля, он сейчас, он сейчас сюда повернется. Да, да, да, да, да. Оп, оп, все отлично. Так я тебя хорошо увидел-то, а? Блядь, а ты че так ходишь? Странно. Так, ладно, похуй. Блядь, еще и промахнулся. Сука. Беги, беги, беги. А лучшее выживание это бежать. Блядь, блядь, догоняет, догоняет. А что если в безопасную зону зайду? Вот мне просто интересно. Блять, он догонит, наверное, меня так, такими стемпами. О! Ни хрена у тебя дальность атаки нормальная. Ну, вот так надо, короче, с ним сражаться. Я понял. Подбежал, уебал и съебался. Блять, он меня видит. А уже не видит, отлично. О, опять видит. Видит. Видит. Сука. Видит, блядь, беги Отлично, не видит Блин, а у них дальность-то такая небольшая Я-то его хорошо вижу А, видит Ну ладно, пусть видит, если он побежит за мной я сейчас просто туда дерну Мне просто интересно, что если я дойду до этого самого Как его называется-то До убежища Опять, да куда ты идешь, я не пойму Блядь, короче, ладно, его проще сагрить просто Понятно, его не, его не проще ни хрена сагрить Проще все-таки подойти, походу, в спину к нему, блин. Вообще, пока не, я пока не очень понял как они ходят, если честно. Так, надо, наверное, уже замахнуться. И сейчас... встаю На, по башке, блядь. Бля, по два зубика, нормально. Так можно заработать. Так, если что, у меня потом проклятие все можно будет снять. Хорошая новость, если честно. Так, так, так, так, так. Блядь, сейчас развернется. Ой, сука. Не видит? Блядь, не видит. Бля, охуенно. Меня не видит. Отлично. Еще и в голову. Пока хорошо. Ну, я умер уже разок. О, еще одна записочка. Хорошо. Так, там внизу делать нечего. Понятно. Блин, записки эти собирать пока не, не понимаю. Можно почитать? Ну, в целом, пока не, мало чего. Понятно. Так, ну, понятно. Здесь делать нечего. Я понял. Пойдем дальше. Кто меня слышит? Где? Кто-то справа где-то и слева. Так, я не кто меня где справа лежит. Ну ладно. Ладно. О! О! О! О! О! О! Отлично, Татринчик. Даже нам не потянулся пробиться сквозь густые неестественные туннели, что залегла в этих землях. Благословения, да. Золота у мало, то поговорим, когда найдешь. Понятно. Ага, махать здесь топорами нельзя. Новое лицо в наших краях а? Заходи, безопасно в отличие от других мест. Ты из тех бравата, что пришли сюда за легкой ножи? Только не надо мне жаловаться что на чудище, лады. Не важно только заработ заработать. Заработать, я хотел сказать, заработки, блядь. И не нажить себе проблем. Поторгуемся. Так, поехали ему. Пятнашка раз. Пятнашка два. Так, что это? Коробка сигар. Отличных сигар. Популярных среди богачей. Райский вкус, блядь. А, гласит эстетика. Торговец хорошо заплатит за этот предмет. Хорошо, 20 долларов это хорошо. Блять, ну ладно. Чего мы тут? Я такой тупой, что уже скорее молот, чем топор. Урон основная 10, урон второстепенная 20. 13-30. На 3 урона чуть больше просто. А тут что? Урон основная. А, 25 метров дальность. То есть если я очень далеко буду стрелять, то это бесполезно. 17, атака, 22, вот это пополезнее. Так, а если я. А, все. Просто она всегда рабочая. Вижу монетку у него в продаже. 30 долларов. Блять, недорого ли за монеточку? С благословлением? Блядь, 200, Хорошо, а что я нашел это зелье. Он снимает все проклятия и пороки. Просто можно дожиться до того, что у меня будет проклятие. Так, а, это телепорт. Нифига себе, сейчас на пусту Череп ручной работы. Чем похоже на настоящий. Закройте глаза, раздавите его в руке. Представьте место, в которое хотите переместиться. Череп вспомнит ваше желание. Переносит к любому, ну, к последним татокам духа, в котором привязана ваша душа. разка. Жалко. Сумка. Ладно, пофиг. Ловит снов. Работа настоящего мастера. Говорят, что это приспособление умеет ловить души. Доказать это пока никому не удалось. Но владелец ловца душ может бежать дольше, чем обычно. Максимальная выносливость повышается на 50%. Бля, полезная штука. Сотка за хилку. Да ты черт. Ебать, черт, реально. Карта каньонов. А, ну у меня уже есть карта. Нож. Достаточно острый, чтобы пронзить плод чудовища. 7.20. Блять. на самом деле я бы купил его, если честно. Но пока не хочу тратить бабки. Ну ладно. О, схрон. Схрон игрока. О, зелье пока сюда скину. Боюсь его потерять просто ну, Давайте тогда вот эти записки тоже Их можно продать, конечно, но пусть пока тут Так, ну пойдем дальше Ладно, умирать уже как бы не столь страшно Вижу церковь, по-моему, кстати Если это похоже на церковь, по крайней мере Там кто-то ходит Так все-таки я и не смог проверить Что если привести чудище туда блять, там и вправду кто-то ходит И огненный кто-то ходит, походу Наверху Бля, меня тут видит. Нихера себе их тут. Ну, давайте же хану разочек. Чтобы все сбежались на меня, блядь. И побегу в сторону этого самого какого. А, а двое отстали? Да вы чё, пацаны? Бежим. Так, вот я. Чё, ты их будешь хвалить, пацан? Убивай. Да ну, блин. Это читерство, реально читерство. Он даже не стреляет по ним, блин. Ребята. Ребята, ребята, вы знаете, что делают. Блин, ну этот город как-то это самое. Очень опасен. Так, меня кто-то видит, подождем. Подождем, когда у меня запалит. Блять, это хуйня с крыльями, что ли, какая-то? Блять, я вправду у меня там какие-то крылья есть или что это? Да, это реально крылья. Блядь. Смотрите, это реально крылья. Ты сейчас залет... Ух ты, блять, стреляет, сука! Они побегут за мной, да? Надеюсь, что да. Блять, я скрылся у них из зрения. Давай, разочек же ханем. Беги, беги, беги, беги. Ух ты, блядь. Ух oh, ты, сука, попал. Пацаны, я тут. Я тут. Блядь, я сейчас стрелять по вам начну. Я хочу вас убить с топора. Отлично. Тихо. Но они не очень-то это самое. Тихо. Оп. Спрятался. <связ Fashion and dog noise> блядь, блядь, блядь, блядь, блядь. Блядь, блядь, прям в спину попала, тварь. Ну. Тихо, тихо. Отвернись и беги назад. Бля, они быстрые так-то вообще. Она меня быстро палит. Блять, сейчас сдохну, сейчас сдохну. Не хочу умирать! Это что такая жирная, сука? Минус одна. А по второй сейчас будем стрелять, походу. Сейчас энергия восстановится сначала. О, револьвер нашел. Отлично. И перышко. Ну ладно, от их пульта, в принципе, можно уворачиваться. Главное, чтобы они сюда забежали просто. Я понял уже. Они просто на расстоянии стреляют. Поэтому проще их, ну, завести сюда, как бы реально. О, блядь. Сказал я проще увернуться, и такой прям попал под пулю, блядь. Бля, у меня три патрона осталось, надо, чтобы она отвернулась. Срань. Не, ну если бегать вокруг нее, то в принципе, похер, на самом деле, типа, в целом. Тихо, тихо. Блин, она у нее и слух хороший. Отлично. О, патроны есть. Я почти умер, блядь. Так, как тебя разрядить? А, вот вынут боеприпасы. А, малокалибренные патроны. 17? Ну, тоже 17. Да, у них один... У нас в принципе одинаковые револьверы, их можно продавать в случае чего так, заряжай хорошо так, а двух птичек я избавился хорошо, так, сколько у меня там уже запись идет о, уже полчаса Но надо потихонечку как бы зайти сюда внутрь я че, просто так убил, он там еще одна гуляет, твой. так, посуда есть метла только не видишь, что я про... О, сундук, сундук, вижу сундук Так, серебряная кружка коробка сигар Понятно, я ради этого старался, типа О, еще что-то А, серебро столовое Тихо-тихо, не шуми ты что, бля Бинты, хорошо Так, че, Так, там тоже наверху кто-то бегает. И достаточно, возможно, опасный. Так, ну читерство, по крайней мере, работает, конечно, хорошо. Тут еще какой то здание, да? Или мне кажется. Опять что-то есть тоже. А, вон там еще один. А, замок, ни себе. Замок, это, конечно, круто. А мне вообще туда, да, в город надо было, да. Шахты. Шахты. Ой, там скелет летающий. Вот это я его хорошо увидел. Форт. Не, ну мы в город пойдем, как бы. Нам сказали, иди в город, значит, мы идем в город. Единственное, конечно, но, да, как бы это самое. О, зданичка. Идем туда. Если что, будет, можно будет сюда привезти пацанов, это хорошо. Так. Как бы привлечь их внимание всех и сразу, в принципе. Так, один. Опа, там какая-то другая новая тварь. Ой, она меня видит. Тихо, тихо, ты меня не видишь. Так, надо ее привлечь ее внимание, если честно. И, ух ты ебать, это что за хуйня? Ран нахуй. Я боюсь, что она быстрая просто. Поэтому сразу сюда оглянусь. А, они вдвоем бегут. Вообще красота. Как, как их запланировано, в принципе. какой-то жук, если честно, огромный. Блядь. Бежит он так прям. <свы> Ух ты, блядь, кислотой стреляется. Охренеть. На, в спину, блядь. Тихо, тихо, тихо. Блядь, а слух-то у нее хороший, блядь. Беги, беги, беги. Оп. Сейчас, пусть она меня увидит и опять сюда побежит. Ага, ага, ага. Оп! Бесполезно, стало резко. Где ты там? Отлично. Что у тебя там? А Кислотная железа. Увеличивает устойчивость к кислотности на 50. Просто максимальное здоровье. Ага, хорошо. Налезь эта тварь всего одна. Это кислотница, блядь. Так, надо придется выстрелить разочек, чтобы это самое. Ага, их тут двое. Все, понял, принял. Стрелять не будем. Сейчас меня один за палец скажет другому, да? Ну, конечно, блядь. Так, пацаны бегут? Бегут, бегут. Довольные, блядь. Ой-ой, догоняет. У меня 20 хп, мне нельзя это самое. Проебываться. Ух, успел. Успел. Блять, замахнуть не могу, ты ру. Замахнул. Отлично. Отлично бежит, бежит, бежит. Беги, беги. Я так что-то сейчас это самое. Прям это, блять, я шахуел немножко. Отлично. Побираем все с пацанов. Отлично. Так, поторгуемся. Есть минутка, хочешь заработать, тогда помоги мне. Спасибо, дружище. Суть вот в чем. Я знаю пару местечек, которые можно обыскать, и я точно знаю, что там есть кое-что ценное. Принеси мне это, и я поделюсь с тобой прибылью, Остальную нажил, можешь оставить себе. Я знаю, что в разрушенной смотровой башне есть один артефакт, но в ней водятся духи, а мне не хочется ни драться с ними, ни пробираться внутри тайком. Принеси мне артефакт, и получишь вознаграждение. Хорошо, если будет время, как бы, я забегу. Так, револьвер не вижу смысла хранить. Они одинаковые, блядь. Типа их проще продать. Ну, по факту, да, как бы. Потом, эти зубы... А, это артефакт. А, один зуб стоит 3 доллара. Два зуба 6 долларов. Или, а, нет, два зуба 4 или 5 долларов. Так, ну, пока ему продаем все не проблем в целом но снижает максимальный вынос на восстановление полезная штука но с одним пером достаточно на самом деле он все равно он все равно не стакается да эффект не суммируется с другими перьями поэтому его можно продать 15 долларов всего поэтому не страшненько так блять у сбалансированный сбалансирует и простой на эффективно оружие в борьбе с живыми мертвецами Вообще, на самом деле, хотелось бы револьвер, наверное, обновить. Но я не вижу смысла покупать что-то такое прям хуёвое. Начальное, ведь, скажем так. Проще накопиться немножко, а потом уже покупать что-то более-менее нормальное. Ух ты, усилит урон духом, вы получаете дополнительный урон 5, когда убиваете врагов этим оружием, вы пережаете оружие на 10% быстрее. Нихуя, 1300 стоит. Блин, ну так, так собираться я буду до завтра, блядь, ну... О, а чё, я ему чашку не продал? ну сюда. Чашку тоже забери -то. О. Блин, артефакт полезный. Но я что, зря все жизни качал, что ли? 125, чтобы у меня стало 115. Ну, устойчивость к кислоте. Полезная фишка. Х, это камень, что ли? Я могу бросать камни? Блять нихуя. Стоп, я могу отвлекать врагу. Полезная фишка. Так, и чё, сюда прибежал? Но я же здесь зачем-то был, в принципе. Так, тут есть верх. Как сюда подняться? А, вижу ступеньки. Отлично. Так, но наверху вроде никого нет, потому что нас бы это самое стало бы слышно. Понятно. Кровать разобранная. Опа, опа, опа. Опа, бутылочка. Отлично. Опа, бинт. Я уж хотел сказать, а что, сюда просто так пришел? Так, это не... Блин, тут жалко, ничего не ломается. Веревку взять нельзя? Нельзя. Жалко. Жалко. Так, еще что-нибудь есть? А, это ничего. Тут пусто. Тут тоже пусто. Опа, батончики. Отлично. Тут вроде ничего нет. Тут тоже. Из этого я ничего не могу взять. О, крупнокалиберная. А, все, да? Походу, реально все. Так, что это такое? Бутылка вина по такси, но с поставленной задачей снижает урон от призрачных врагов. А, -а, а Ну его продать можно. То есть все, что снижает урон, я считаю достаточно бесполезным, если честно. Блядь, нет! Я чуть не упал. Я просто боюсь, что это самое там Ноги сломаются или еще что-нибудь. Или еще чего похуже. Так, надо и еще немножко прогуляться смотреться, Потому что я этот мир еще плохо понимаю Но у меня один удар и я труп Он та хуй уша И вон та хуй уша И мне пизда Так вот я не зря А я могу метки на карте оставлять? Шаман просил помочь в этой части Я здесь а, -а, -а. То есть это Нужно обыскать разрушенную церковь в городе И найти затаившееся в ней зло Город здесь. Стоп, это мне в эту сторону, да? Стоп. Какая-то херня, если честно. Это просто путь в обратную сторону, да? Да, это, по-моему, путь. Путь как-то через обратную сторону, что ли. Блин, а если я посплю, я вас хилюсь, интересно. Тут же можно, наверное, спать. Блять, надо ну такой. А, или стоп. Нет, это если я в город, это вот. Блять, надо пойти в каньон. Да? Да, отдохнуть реально можно. Я просто правда думал, можно ли здесь отдохнуть Вот, этой... Блять, можно. Сука, я слол хп бегаю пол игры. Пиздец, я толпаю, конечно. Я уеду. Так, ну пойдем сбегаем, ладно. Стоп. Сюда, сюда вообще можно ли пройти? Я что-то не помню там прохода, если честно Помните, что там писали, что за отдых Или за смерть Восстанавливаются некоторые враги Некоторые, не все Мы поняли, что этот не восстановился Вот эта троица точно не встала Ага, а вон тот почему-то И вот этот почему-то воскресли Хорошо Но их двое Или даже трое Скорее всего, их трое Так, он идет сюда. Бля, мне надо его убить, это 100%. Я понимаю, у меня сейчас достаточно много жизней. Отлично, самое время сейчас его убить. Крысу. Блять, он сейчас начнет разворачивать. То меня видит, блять. То меня видит. Блять, этот меня сейчас спалит, походу. Нет, не спалит. Отлично. А тот меня не услышал. Отлично. Блять, надо еще туда сходить. Так, где? Где-где-где? Меня кто-то слышит? Но, а, ну он тот меня, наверное, слышит, да. Чуть-чуть увидел меня, прикиньте. Так, он вроде один. Отлично. Фу. Так, куда мне там дальше-то? А, и вправду мне туда, прикиньте. И вот в эту сторону. Опа, еще один ехать ты не кипишуй. Блин, <смех> они так, такие, на самом деле, угарные, в принципе, такие, но они же тупые, но, но мощные. Тупые, в плане, ну им ничего, кроме как убить и съесть не надо. И же поэтому-то, в принципе, весь рот в крови, они ходят, чтобы убивать и съедать. Это а отвернешься, нибудь если ты, блядь, ну что ж такое, почему ты сюда идешь? Хоть когда он видит близко, прям так все вырастает в разы. Развернулся? Отлично. Так, ну я правильно иду. О да, все верно иду. Теперь надо быть чуть-чуть поосторожнее просто. Спешить некуда. Он же сказал, что он захоронил ребят, и можно найти что-то ценное. Но блядь, мы же не знаем, что там никого нет. Придется может быть даже побегать. Самое плохое, что даже противников не толкнуть Ничего нельзя сделать Бля, я почему-то так и думал Блять, он сейчас развернется сюда, да, да А мне, наверное, не дадут их тихо поубивать Потому что есть шанс того, что я одного убью и мне придется сматываться Он еще и стоит как-то непонятно, блядь. Ну, точнее, ходит. А, тут можно из угла выглядывать. Оп такой. Блядь, ты долго там стоять? Угля попьют, пока он там стоит. Похоже, так и будет все это время стоять. Да, и придется выстрелить. Бежим. Почему бежим? Потому что это самое. На безопасное расстояние отойдем. Отлично. Значит, я в него попал. Либо как-то я сейчас охрененно просто финтифлюшку сделал. И это самое, и это самое. За спину ему зашел и убил его за спиной. Так. Судя по всему, карты от этой местности у меня нет. Захра... Место захоронения или как-то еще назвать. Вижу еще одного. Вижу двух. Вижу трех. Блять, по одному будем, наверное, фигарить. Патроны еще есть. Славненько. Найти бы еще патронов. Не помешало. Так, этот хер меня видит, поэтому получит в голову, и я побежал. В голову. Там подписали даже. Бежит кто? Блять, он что, умер? Он умер. Он походу умер. Или нет? Блять, умер, реально он умер. К его телу подбежал чувак и не увидел меня. Я настолько. Ладно. Жив, Мертв. Сейчас тот, наверное, к нему побежит, да? Ну, берем топор. Но ну, он слышит выстрел, но почему-то не идет на него. Ладно, в принципе, не страшно. И... Опа. Так, если еще кто... Стрелы. От... Ух ты, лук. Упа. Телепорт. Золотая монетка. Ой, не зря я сюда шел. Он захоронил их с вещами. Их вещами И Получается то Что Вот я вот так же Содержимое свертка развеется Вокруг и создает ауру тишины и спокойствия Отлично Задание выполнено То есть здесь уже не будет никогда монстров Как я понимаю Но по мере, надеюсь на это так, какая-то розовая цветочка, это скорее всего была девушка. Блин, если хоронишь со стрелами, то мог бы это самый лук дать ему. Ну ладно. Так, не зря я прокачал, кстати, что мне там зубки там даются, потому что почти в каждом из них есть зубы. Я считаю это очень полезным. Так, а куда это я сейчас выйду? Будет за черт с гробом. Где я? А, ну понятно. А, я вот здесь. Я иду в сторону форта, типа. А, ну я могу, получается, вот так пойти теперь. Не, а зачем мне? Зачем мне форт? Типа, в целом. Не понял. Не, пойдем обратно. Это как бы хорошо, это мы теперь поняли. Есть безопасная зона. Все такое, кстати, бутылку забрать не могу. Ну ладно у нас есть теперь лук. Охотничий лук. 21 урона. И телепорт есть. И зубы есть. Десятка. Да я просто озолотился. Потратил несколько патронов ради этого. Да вообще красотная идея. Так. И жизни даже не потерял. Один раз умер. Но у меня есть зелье, которое мне поможет. Так. В эту сторону это как раз то, куда я в принципе... А, ну я бы свернул так и пошел бы так. Все, я понял. Понял, Не дурак. Дурак бы не понял. На самом деле, кстати, бы еще бы кого убить, прежде чем отдохнуть идти. Почему? Потому что это самое... Блин, а если эти стрелки воскресли? Это будет фиаско. Это будет честно фиаско. Так, ну там, наверное, чер черт, которого я в прошлый раз убил, наверное, воскрес. Нет? Вправду нет. Ладно, не страшно. Так, сколько у нас уже это самое... Уже заканчивает, на самом деле, пара. Опа... А ты что так высоко забыл? Смотрите, череп летает. О, второй череп. Смотрите, вот он летает. Бля, значит они могут на... на любой этой самой, на любой поверхности. То есть они могут быть где угодно теперь. В принципе, эти черепа. Так, меня кто-то. А, вон тот, бля, чуть не упал. Тот череп может меня запалить, в принципе. Так, ладно, идем в безопасной зоне. Бля, что это за глаза? а пух ты напугал это безопасная зона напугал так напугал так тратить золотую монетку теперь мы не будем мы ее прячем отлично но наш инвентарь здесь лутаться теперь будем так поторгуемся конечно так зубки пошли 15 зубов а 15 стоит зуба а у тебя стрелы не продаются Блять, стрелы у того продавались 5 за 5, то есть 1 доллар в его случае за 1 это самое. Но лук, лук, надо в схрон, наверное, пока убрать. Не, лук полезная штука. Который двигается бесшумно и убивает тоже бесшумно. У него как раз-таки надо покупать такие вещи, как это самое. Так, кружку тоже забери. И вот эту бутылку забери. И у меня 275 долларов, отлично. 200 бачей. 200 бачей на что... А целое ничто, Блять, револьвер 22, 17, 4 урона разница Не считаю смелым это покупать Коктейль молотова, полезная штука, но бесполезная одновременно Так, ладно, бежим Так, значит, этот один не воскрес, двое, судя по всему, воскресли, как я понимаю Мне же надо через город пройти Да, воскрес один из них Блин, ну их можно как читерским способом убивать, так и нет. Так. Джуму нужен артефакт для разрушенной башни. Там духи. Тут как раз-таки надо церковь очистить. Можно по стелсу перебить. Блять, перекати поле, ты что меня так пугаешь? Кто меня видит? А, тут стрелок. А, ну, давай, почему нет? Блять, тебя стрельнуть что ли надо? Давай, давай, давай. Да, что такое? Что ж ты отвернулся-то от меня? Блин, я не понимаю, кто там наверху уходит. А, да видите, хоть меня все увидите. Я со всеми по очереди разберусь. Ага, это стрелок был. Хорошо. Он уже бежит ко мне. Вон он, вон он. Вижу, вижу, бежит. Пропал, пропустил меня. Потерял. Сейчас увидел. Блин, плохо, что я прыгать не могу. Бежим, не знаю куда он выстрелил, бежим сюда Так, бежим вот сюда, да, отлично, У нас пока видит Опять увидел, хорошо Хорошо, беги-беги ближе, отлично Ух ты, ух ты вот это сейчас вообще хорошо сработано. Так, ждем выносливость, Потому что если меня кто-то увидит, мне придется еще бежать долго. Отдыхать мы, судя по всему, не будем. Но если жизни будет много, то отдыхать мы не будем. Блин, я хочу посмотреть кто то Наверху. Просто если это опасный боец. Это девушка какая-то. Это девушка из, из паузы. Прикиньте. Там девушка из паузы. Походу она меня... Щелканет, наверное, на раз-два, если это самое Да что ж ты такой это самое Он вроде меня видит, но потом отворачивается перестает видеть Опа, вижу, серебряная подзуда стоит Блин, такие игры -то точно надо, конечно, долго записывать Я хотел полчаса всего, а так вышло, что, блин, я подзадерживаюсь немножко Блядь, что, тебе в голову, что ли, выстрелил? Тебе три патрона из твоего друга достал, но мне нужны патроны вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Отлично, отлично, отлично. Смотри на меня, смотри на меня, я тебе говорю. Сейчас мы развернемся и побежим. Отлично. Вот так побегу. Да, потому что я не знаю, куда он стреляет. Так, те пацаны вроде не быстрее него бегают. Блять, выносливость кончилась. Блять, я слишком далеко убежал. Ах, сука. Ну ладно, они сейчас здесь начнут уже ходить. Они не будут далеко уходить. Ну, далеко я имею в виду, они не вернутся обратно. А если еще и всегда шуметь, то они меня точно сюда услышат. Так, меня кто-то увидел, не знаю кто. Блять, он назад решил вернуться? Да ладно. Отлично. Тихо. Вот сюда побежали. Обычный шаг, обычный шаг. Так, бежим. Потому что этот слишком близко подобрался к нам. А вот он бежит без остановки, поэтому мы тоже не останавливаемся. Так, опа. Она у Да тих ты, хватит его уже, это самое. Так, я бы его попробовал бы шлепнуть на самом деле. Оп, идем. Там нас просто никто не спалит уже. Оп, услуг просто очень хороший. Типа, чем я ближе, тем это самое, тем быстрее накапливается. Но мы никуда не спешим. Потоп, спину. И все. Блин, я хочу на ту деду посмотреть. Так, надо, чтобы вот тот нас увидел. Побежал за нами. Смотри, смотри, смотри на меня. Отлично. Побежали. Двери, да, откроются? Ну, естественно. Я бы с ней сразился просто. Если я умру, ну я умру. Не умру, значит не умру. Где он там? Пацан бежит. Бежит пацан, такой довольный, бля. А как вы думали, как я еще игру буду проходить? Игра позволяет, я пользуюсь. Как бы все просто. Так, против нее что, с топором выходить? Или все-таки револьвер брать, стрелять в нее? Вот это вот, конечно, очень хороший вопрос. Так. А... Разрядить. Разрядить, отлично Патроны есть О, она там блять можешь попробовать ее засандалить за И она побежит за мной блять слишком прицел будет Ладно, зайдем А, видит, вон, видит Ой, блять не тот, не тот Не тот меня увидел, не тот, кто надо Блин Где ты там? Бежишь? Отлично, хорошо А прикиньте, она добрая Тогда будет, конечно, не до смеха блин. Не слышу, чтобы он бежал А, блядь, у меня, я, оказывается, быстрее них бегаю И так-то намного Блин, такой читерный способ Очистить город просто И просто можно, в принципе, аккуратно Это все долго делать Но... Мы с вами видео смотрим, блядь А не это самое Бля, да не она какая-то, видите, какая-то она злая пиздец. Это босс какой-то, отвечаю. Так, ладно, ждем, когда она спустится. А вон она по улице спустилась, блять, она так быстро ходит. Бля, она расстрелять будет. у нас с чем ты скажи мне, пожалуйста? У нее двойная рука. Ну выглядит она ничего так, если маску, если маску, конечно. Не снимать, я думаю, ничего так смотрится. Красиво, красиво, да. Только вот у него какой-то револьвер очень опасный. Или что это? Вообще не, не понимаю, что... Ух ты, блядь, побежала. А потом пешком идет. Походка у нее тоже хорошая, если честно. Блядь, блядь, блядь, блядь, блядь. Что у тебя за оружие? Блядь, у нее револьвер в руках. Убил! Убил! Как оттащить тело? У -у -у. Тело можно как-нибудь туда оттащить? Нихрена у нее ручка так-то вообще нормальная. Ну, ножка. Но ну, если, в принципе, убрать руку... Головы уже нет, конечно. В принципе, нормально. Тут у меня вообще грань не отпускает, походу. Давайте зайдем. Ладно, здание, залутаем его. И это самое, и сохраняться будем. Я просто почему держу полной жизни, стараюсь держать, чтобы не ложиться спать. Я не знаю. Вот, понятное дело, что восстанавливается как минимум половина врагов. Да, как бы, пиш... написано же, over. что не все, но какая-то часть. А какая-то часть, это может быть 75%, 90% там и так далее. Опа. Блин, из, из всего... Опа, обрез. <гас> Недостаточно места в инвентаре. Да ты шутишь, сейчас все будет. Главное просто разложиться правильно. Четыре, вот так вот. Два. А, ну тут все красиво, кстати, было разложено. Так, револьвер наверх. Вот этот револьвер тоже наверх. Патроны сюда, наверх. И теперь влазит. Все просто. Так. Не знаю, что я там еще поднял. Дать еще кружка. Блять, да что еще? Нож. Тихо-тихо-тихо, подожди там. Х камешек. Это только первый этаж. Вот это уже... Вот это уже лут. Так, подъем наверх. Так. Тут ничего интересного. Тут тоже. Так, идем наверх теперь. Блин, тут еще так свет горел. Она когда ходила, выглядела так, ну, типа, красиво, очень эстетично, все такое. Так, сигары. Хорошо. Поспать здесь нельзя. Не дают. Хотя кровать нормальная, хорошая. Здесь тоже кровать нормальная, хорошая. Опа, хилка. блять, опять нас недостаточно. А вот теперь... Вот теперь, да. Вот теперь интересно, куда это все делать. Вот это вот точно сюда. Вот это сюда. И на хилку место есть сразу. Ага. Так, нож наверх. И еще четыре свободные клетки. Отлично. Под чашку там какую-нибудь. Под... Ну, если тарелку, то две. Чашка, то одна. О, патрон. Ну, под патроны, значит. А их объединить вообще никак, кстати? А, а, ну они объединяются, просто они все разные Все, я понял Так, вот этот я хорошо зашел Опа. А, это спуск вниз Все, я понял Так, на балкон еще не выходили Так, а тут уже придется немножко в присядочке Потому что это опасно, типа, в целом О, пацан Ой, блядь О, патрон Отлично Так, ладно, спускаемся я просто очканул, что это самое. Что... Жизнь отнимется. А отдыхать вообще не хочется. Блин, это такая приятная гора трупов. Вот это самое приятное, конечно. прям рядом с убежищем. Там... Ну, когда отдыхать, пойду, можно будет оттащить. Так, давайте. Торгуем ему сразу, чтобы вы помнили. Так, мощный океан. Настоящий конь. Блин, я сразу вспоминаю, знаете, типа, мощный Аки оке... Вэш ураган. Из-за него, естественно. Так, атаки в ближнем бою ускоряются на 50. Устойчивость кровотечения тоже ускоряется. Отлично, полезная штука для бесполезного меня. Так, два револьвера за 4 доллара одинаковых, как у меня, тоже продадим. Вот это бессмертие нужно. Вот это продать. Тут 4. Бинты полезная штука. Перо уже есть. Это оставлю на всякий случай. Тоже на всякий случай. да нет, бесполезная штука. Так, ржавый дробовик. На вид железо, железяка, оно все равно работает. Странно. Основная атака 60, дальность 7 метров. Обрез, сделанный на скорую руку, отпилены края, до сих пор острые. Урон основная так 65, 37 и 17. Вот это надо разрядить. Вот так. Обрез. Ну, то есть они, в принципе, 7 метров и 7 метров. этого урона просто меньше, типа смысл тогда мне утаскать с собой. Вот эта, кстати, штука полезная может пригодиться. Патроны, естественно, полезная штука. Это для него. Это для револьверчика. Это тоже для револьверчика. Блять, золотые... А, малокаребриные. Золотые. Это для дробовика. И серебряный. Блять, патронов я в шоке. 400 долларов уже есть. Нифига себе. Блять, кстати, мешок тоже полезная штука. О а чем мне, кстати, нет смысла что-то покупать? 70, так у меня уже вон обрез есть за 65 урона. Топор есть только обновить. 120. Хоть словец снов. Павел, это. Да, кстати, словец снов полезная штука. А в принципе, из оружия только если патроны купить. 12, 12 долларов все. За 6 патронов. Блин, да мы берем. Мы берем, пусть будут. Золотая монета? Берем. Я уже отработал за нее. 5 словец снов. Вот эта штука снижает максимальную выносливость. А вот эта штука повышает максимальную выносливость. Берем. Блядь, 300 долларов. Нет, не берем. Подождите. Может быть, что-то интереснее потом найдется. Посмотрим, короче. Так что, ребят, спасибо за просмотр. О, записка. Потом прочитаем. Так что, ребят, блядь, еще одна монета. блять две монеты. А, я купил, чтобы если я три раза умру, потратить зельку. Да, да. да. Кстати, лук пока в сторону. Пока что в сторону. Бля, надеюсь, мне потом не придется сюда тащиться за инвентарем за всем. Потому что если он здесь, а там его не будет, это будет фиаско небольшое. Так, всего три можно бинта. А это три оставляем. Бутылку бутылку с собой берем. Еще три бинта. Еще три бинта оставляем. Бля, там все патроны вот так в одно место сложить. Все, что занимает 4, все наверх. Все, что занимает по два... 2... А... Предметы с монстра вот сюда Вот это вот так дополняет Вот это Сюда, потому что этими пользуются Пока фиг знает когда буду вот Сюда, обрез вот сюда Четыре ячейка и все прям отлично Лежит, все красота Две хилки, хорошо Хилки я теперь понял, что есть смысл использовать Только тогда, когда либо Нельзя, невозможно поспать Или ты вообще не хочешь ложиться спать Чтобы не разбудить врагов либо, если тебе вот надо вот-вот убегать, пить хилку, чтобы победить. Интересно, насколько она была бы мощная, если бы я вот этим способом не убил. У нее был ржавый дробовик с большим уроном. Я думаю, если бы она хоть разок жаханула бы по мне, то мне была бы пизда. Ну, в принципе, игрушка мне так нравится. Так что, если хотите продолжение, пишите комментарии обязательно. И предлагайте игры для обзора. Так что, а вот и она. С большой рукой, с какой-то ногой. Я, кстати, сначала не обращал внимания. у нее еще и маска на лице. Вот так вот. Спасибо, ребят, за просмотр. Пока-пока.